Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и это видео можно считать срочным. То, что происходит на рынке сейчас, может стать идеальной возможностью получить большие иксы за короткий период времени. И если ты обратишь внимание на примеры монеток, которые я тебе сегодня покажу, ты вполне можешь закончить тем, что уже в январе получишь от 3 до 15 иксов. Как обычно, это видео нужно рассматривать так. В начале видео будут самые консервативные монеты, которые уже достаточно жирные, поэтому не столь высокие высокодоходные, однако и не столь рискованные. Но чем ближе конец этого видео, тем более рискованные, но и более доходные монеты могут быть. Поэтому, если ты хочешь более безопасные монеты, рассматривай то, что в начале видео. Если более рискованные, то что в конце. Нисходящее движение на рынке в последнее время это то, что дает нам возможности получить массивнейшие иксы, но также и достаточно большие убытки, если что-то пойдет не так, поэтому соблюдай стратегию риска к прибыли. Не забудь поставить лайк, это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для создания новых видео. В последнее время очень много моих видео начали набирать более 100 тысяч просмотров. Большое спасибо за такую поддержку. Давай наберем на этом видео 10 тысяч лайков, это поможет ему продвинуться в топ ютуба. Также подпишись на канал, нажми на колокольчик, ведь именно на этом канале мы говорим о самых сочных альткоинах, которые ты не хочешь пропустить. Sandbox, Gala, Vulcanforged, DeFi, Avalanche, UFO и так далее. Список просто огромный. Также напиши в комментариях свою монету, которая по-твоему даст 15x в ближайшие 30 дней. Какая это монета? Прямо сейчас напиши. Просто название монеты. Итак, начнем опять с этого пресловутого Blow off Top, о котором мы уже говорили. Взрывающаяся вершина Blow off Top. Это та ситуация, когда цена актива сходит с ума. Каждая новая свеча все больше предыдущей. И, наконец взрыв заканчивается огромной коррекцией обычно blow off top предзнаменует собой начало медвежьего рынка причиной этого явления становятся обычные розничные инвесторы которые превращают свою эйфорию и синдром упущенной выгоды в хаотические покупки на рынке всего подряд все начинается просто ты сидишь в кругу семьи или друзей и слышишь историю о том как пьяный дядя купил шиба ину и сделал тысячи иксов бабушка Купила сэндбокс и сделала 200 иксов. Сын маминой подруги торгует картинками в интернете, NFT-шками с изображением полуголой женщины и получил на этом жирные иксы. Все начинают завидовать. И теперь эти твои родственники считаются гениями и примерами для подражания. Вот здесь и начинается полнейший хаос. Что мы вот-вот увидим на этом рынке? Это наплыв таких бабушек, таких сыновей, маминых подруг и таких пьяных дядей. Это и станет причиной огромной, огромного блоу оф топа на криптовалютном рынке. Что ж, давай приступим. Начнем с того, как ты можешь получить от 60 до 15 тысяч долларов абсолютно бесплатно и практически без усилий. Криптовалютная игра MoBox запускается на Binance и сейчас раздает абсолютно бесплатно боксы с NFT. В рамках продвижения самих себя, конечно же. Может попасться NFT стоимостью от 60 до 15 тысяч долларов. Раздача будет длиться 5 дней и раздадут 5000 боксов. Раздача не гарантированная. Это всего лишь навсего лотерея. тебе может повести, а может и нет. Но в любом случае ты не теряешь абсолютно ничего. Вот что нужно сделать. Для начала зарегистрироваться на Binance, если у тебя там еще нет аккаунта. Это сделать можно по ссылке в описании, это моя реферальная ссылка, если что. Затем выполни простую инструкцию. Открой мобильное приложение Binance, потяни пальцем экран вниз и выбери Mobox Games. Войди через Binance, тыкай вперед и получи аватар. Я еще не знаю, что с этими аватарами вообще можно сделать. Может быть, их можно тоже будет продать. Затем нажимай «Билеты», укажи ID, который я написал, 5833445 и все. После этого ты участвуешь в раздаче и через 5 дней можешь получить NFT стоимостью от 60 до 15 тысяч долларов. А теперь давай перейдем к рынку. Кстати, не забывай, что таймкоды в описании под видео. Так ты можешь экономить свое время. Кроме этого, эти видео не являются финансовыми советами. Все эти советы дает мне собственный код. И я пытаюсь верить его мяукающему слову, сидя за компьютером в этой темной комнате у микрофона. Итак, никто не скажет тебе со стопроцентной гарантией что что будет дальше, но рынок выглядит так, будто мы находимся в той позиции, в которой обычно делаются большие иксы. Давай украдем этот график из твиттера, не помню, кто именно является его автором. Здесь мы видим описание движений на булранах в разные годы, которые очень похожи. Как мы видим, волна 5-6 всегда была коррекционной, а вот 6.7 7 была растущей. Я бы мог это все сам проанализировать и сверить на трейдинг View, но каждый из вас знает, каким ленивым куском дерьма я могу быть, именно по поэтому 4 дня видео не выходили на этом канале. Просто потому, что я наслаждался своими иксами на игровых монетах и ничего полезнее этого за последние 4 дня не сделал. Итак, что мы видим каждый раз в этих циклах? Это то, что эти большие коррекции каждый раз были самой идеальной точкой покупки биткоина. Спустя несколько лет после них ты получал поистине жизнеизменяющие богатство. Также в каждом цикле мы видели разворот в июле и взрыв под конец года. На этот раз мы тоже видели этот разворот. А вот взрыва под конец года еще не было. И я думаю, что и на этот раз мы можем увидеть этот взрыв. Во-первых, все эти страхи инфляции. Во-вторых, в ноябре тот, кому нужно было, уже зафиксировал свои прибыли. И сейчас мы видим этому подтверждение. Микростратегия опять купила, Сальвадор купил, Морген Стэнли за осень удвоил свои вложения в биткоин через Грейскейл Траст и так далее. Да, повторение прошлых циклов в конце 2021 может и не случиться, но мы должны быть к нему готовы. Потому что когда это случится, не только биткоин, но и альткоины сойдут с ума в хорошем смысле. Сейчас мы видим, что биткоин стабилизировался, но эфириум наоборот уже вырос почти на 6% после коррекции и приближается к 5000$ за монету. И если ты не знаешь, как обычно работают вещи на крипторынке, я напомню. Когда мы видим блоу оф топ на рынке, традиционно именно биткоин взрывается, а затем падает. Что происходит после этого? Эфириум вступает в полноценные права и начинает расти. Хотя при этом биткоин либо стабилен, либо даже падает. И мы видим что-то похожее прямо сейчас. Конечно, еще рано говорить, но может быть две ситуации. Первая. Биткоин еще немного подергается, а потом совершит огромный рывок на 100 тысяч долларов. И все остальное потянется за ним. И вторая ситуация, возможная. Эфириум станет лидером роста альткоинов на фоне стагнации биткоина. Эфириум и альткоины будут сходить с ума, а биткоин либо стоять на месте, либо вообще падает. Субтитры и я знаю, что ты сейчас пишешь в комментариях, вау, вот это прогноз, биткоин пойдет вниз или вверх. Но я ищу здесь вероятности того или иного сценария и пытаюсь получить из этого выгоду. В любом случае, оба этих сценария предполагают сумасшедшие движения альткоинов. Мы увидим 5, 10, 15 иксов и почему я говорю, что это уже может быть blow of top? По моему мнению, как минимум, крупные проекты уже слишком переоценены. Цены слишком высокие. Когда я смотрю на них... Я я чувствую что для меня как человека находящегося на рынке около четырех лет они уже неприемлемы однако рынок кажется совершенно потерял связь с реальностью количество денег которые люди сейчас забрасывают в практически во что угодно на этом рынке совершенно выходит из-под контроля скоро мы увидим то что было в конце 2017 -го. собаки будут продавать свой корм ради крипты бабушки не приготовят твои любимые вареники потому что потратят все на крипту и так далее и тому подобное это идеальный который также идеально совпадает со всеми этими новостями например о новом штамме вируса как же мы можем получить выгоду из этого первое что можно сделать перед большим blow of top это краткосрочно покупать что-либо из первых 50 криптовалют краткосрочно означает буквально на 30 дней и успеть продать прежде чем blow of top закончится скорее всего у тебя все будет нормально в таком случае это инвестиционный совет номер один инвестиционный но не финансовый. Как я говорил, все финансовые советы я получаю от своих котов, которых у меня аж 5 штук, без шуток. Они пушистые и умные клочки шерсти. Итак, начнем с самых консервативных альткоинов, менее рискованных, но и менее потенциально прибыльных. Как я уже говорил, практически все из топ-50 криптовалют во время Blow off Top будут расти. При этом, чем ниже по списку 50 крупнейших криптовалют ты будешь спускаться, тем больше каждая криптовалюта сможет дать во время роста. Я бы выбрал Avalanche, Solana, Эфириум, даже кардана. По моему мнению, как я уже говорил, Avalanche может подняться на шестую ступеньку и занять свое место сразу же после Соланы. Я думаю, он легко должен дать еще три. Икса. Также я все еще топлю за полигон, он сильно недооценен. В любом случае, когда на рынке произойдет blow off top, почти вся крипта из топ-50 должна вырасти. Придется очень постараться, чтобы выбрать тот альткоин, который не вырастет. Поэтому blow off top это круто для инвесторов, которые хотят заработать, каким я являюсь. Но также это очень круто для таких же ребят, как я, криптоблогеров. Чтобы потом кричать, я же говорил, это все равно, что прогнозировать, что у тебя будет... Будет обед, когда ты уже чистишь картофель или что в стрип-клубе будут девочки. Делаешь такой прогноз, и все думают, что ты умнее, чем на самом деле. Есть монеты, которые могут показать хороший взлет в блоу в топ-фазе, что не находятся в топ-50. Для меня это, например, Moon River, Moon Beam или Remark. Мы уже, кстати, говорили про ремарки, хотя с прошлого видео он немного подрос, он все еще не показывал значительного прорыва цены, так как это сделали сэндбокс или галла. Самое главное слово этого булрана это метавселенная. С некоторых пор я стал самым рьяным энтузиастом игровых криптовалют. Они дали мне огромные иксы за короткий период времени, столько не давали основные криптовалюты, биткоин, эфириум, XRP и так далее за несколько лет. Но это не будет происходить вечно, поэтому ловить момент нужно сейчас. Возможно, это самый большой шанс 2021 и 2022 годов для тебя. У Ремарка большая опытная команда. Ремарк построен на полкодоте. Также заметь, что почти все доступные монеты уже находятся в обращении. 9,5 миллионов из 10. Мне кажется, что это отличная возможность для Ремарка вырасти до миллиарда, а может быть даже полутора миллиардов долларов рыночной капитализации, прежде чем этот цикл закончится. Следующая монета Voyager Token, я еще не покупал ее, но куплю прямо сейчас. Она торгуется на Binance, Coinbase, Gate.io и других биржах. Это значит, что сейчас эта монета супер доступна для новых людей и новых денег. Ведь для ее покупки нужно просто взять телефон в руки и все. Я думаю, в этом месяце Voyager Token сделает то, что он уже делал. Покажет вот такой взлет, как вот здесь. Мне кажется, что он может дать от 3 до 5 иксов цели от 12 до 20 долларов. Именно в этом диапазоне я уже буду фиксировать прибыли. Еще одна монета из консервативных это Фантом. Это все еще достаточно маленькая для уже достаточно жирных криптовалют из блокчейнов первого уровня. Вот такой парадокс. Я думаю, что во время этого массивного фома, что мы готовимся увидеть, все, что имеет какой-то рабочий продукт, будет жестко расти. И Фантом это одна из таких криптовалют. Я думаю, что во время этого взрыва вырасти она может до 10 долларов. И последняя монета из топ 100 криптовалют это тера Луна. Я не очень много в нее инвестировал, даже меньше чем хотелось бы, но мне кажется, что тера ожидает судьба Бинанс коина Бинанс Coin, Binance Coin в свое время жестко влетел в топ 10 крупнейших криптовалют и не остановился, пока не догнал Эфириум. тера Луна может повторить это движение. Есть все сигналы и признаки для этого. Судя по графику, я уже даже немного опоздал. Идеально было бы зайти несколько недель назад вот здесь. Итак, мы поговорили про самые консервативные и средние альткоины, которые я выбрал на этот месяц. Если мы не увидим под конец этого года Blow off Top, а я напомню, что во все прошлые циклы мы его видели под конец декабря, то мы можем потерять немного на этих альткоинах, безусловно. Но если мы его увидим, это будет параболический взрыв, и ты должен понять, ты должен понять, что на этом параболическом взрыве мы должны обязательно частично фиксироваться. Например, купили монету за 10 долларов. Она выросла до 20, продали половину. Она выросла до 40, продали еще 10%. Выросла до 60, продали еще. Если ты не будешь так делать на blow off топ вершине, то после нее увидишь катастрофически быстрые падения альткоинов при переходе в медвежий рынок. На некоторых альткоинах после этого ты можешь потерять вплоть до 99% вложенного. Так было в прошлые разы после blow off топа. На медвежьих рынках альткоины теряли 78%. 80, 95, 99% стоимости, а многие не выживали вовсе. Теперь переходим к рискованным инвестициям, но зато они могут принести куда больше прибыли. Это, конечно же, игровые криптовалюты. Я большой фанат криптовалютных игр и я верю, что капитализация этой индустрии может вырасти до 1 триллиона долларов. Но это когда-нибудь в будущем, может быть года через 3. Но на данный момент некоторые из этих криптовалют уже выглядят для меня немного дорого именно в этом цикле. Это значит, что в будущем мы сможем заработать очень много на этих криптовалютах, но также это значит, что они супер рискованные сейчас. Самые рискованные криптовалюты, которые только можно найти. Почему? Потому что многие из этих игр еще не вышли, некоторые даже еще не разрабатываются, многие из них провалятся после запуска. Будет период, когда нам придется ждать выпуска и запуска этих игр на рынке, а также совершенно очевидно, что жесткий медвежий рынок это то, что будет просто неизбежно. Так всегда было. И если мы увидим в этом месяце blow off top, то это гарантированный сигнал того, что медвежий рынок близко. Обычно он он начинается после blow-off-top вершины, после той самой взрывной вершины. Когда мы говорим про игровые криптовалюты, каждый сразу представляет себе тройку лидеров. Decentraland Mana, Axie Infinity, Sandbox. Адекватны ли их капитализации 6-8 миллиардов долларов? Понятия не имею, но я чувствую, что нет. Впрочем, какая разница, криптовалютный рынок сейчас оторван от реальности. Мы здесь имеем дело не со здравым смыслом, а с людьми, которые пытаются разбогатеть и как можно быстрее. Быстрее. Просто посмотри на Shiba Inu, у капитализация почти 30 миллиардов долларов, а теперь на тот же Sandbox 6 миллиардов долларов. Может ли он вырасти до 30 миллиардов, особенно с таким уровнем хайпа и безумия на игровом рынке криптовалют? Уже несколько видео подряд я говорю, что Sandbox слишком дорогой для меня, он подорожал в 200 раз, но каждый раз после моих слов о том, что он слишком дорогой, он снова растет. Поэтому на этот раз я этого не скажу. Так что же мы делаем? Смотрим на мелкие игровые криптовалюты с низкой рыночной капитализацией и пытаемся понять, какие из них могут стать новым сэндбоксом. какие из этих альткоинов могут дать 10, 20, 30 иксов. Все, что здесь внизу с рыночной капитализацией в сотни миллионов долларов, может это сделать. Поэтому у меня есть для этого своя стратегия, которая складывается из трех пунктов. И я настоятельно рекомендую использовать ее, когда ты приходишь на рынок игровых криптовалют. Первый пункт. Инвестируй в объединения, гильдии и конгломераты игр. Простыми словами, это будут не отдельные игры, а игровые студии с играми. Например, это Vulcan Forge. Это студия, у которой даже дексы есть и куча всяких вещей. Или, например, Yield Guild Games. Кстати, эта монета еще не стреляла так же, как Гала или Вулкан. Сама их концепция как игровых гильдий уже может толкать их цены вверх. С галой это уже случилось. Вулкан Форджет уже тоже пампился, но я думаю, что его потолок находится на 2-3 миллиардах долларах капитализации в этом цикле. Он может достичь такой капитализации уже за следующие 30 дней. Вулкан делает все то же самое, что и Гала. Мы покупали галу за 9 центов, вулкан за 27 долларов или что-то вроде того. Так много монеток, что всего уже и не запомнишь. Однако галла и вулкан для кого-то могут показаться уже выросшими. Поэтому я обратил свое внимание на. Yield Guild Games и Unix. Особенно Unix, который после запуска пампа ушел в жесткую коррекцию, до сих пор не восстановился. Для меня он выглядит идеальным шансом, если ты пропустил Галу или если ты не желаешь связываться с Вулканом. Unix выглядит намного более многообещающим в плане иксов, чем Галла и Вулкан. Он легко может дать 10 и даже 20 иксов. Я также ищу монеты, которые еще не запущены. Ты об этом знаешь. Мы ждем Манкибол, Ball, мы ждем и NFT Heroes, мы ждем догами покупать будем после IDO и большой коррекции. Второй пункт моей стратегии. Я ищу игры, у которых есть активные пользователи, которые сейчас недооценены. Давай посмотрим на пару таких. Например, Gods Unchained. У него уже есть пользователи и рыночная капитализация всего лишь 100 миллионов долларов. Это очень низкая капитализация. Три икса на нем должны быть легкими. Еще две игры, у которых есть пользователи, которые недооценены за которыми я слежу это minds of Даларния и teta arena почему же я за ними слежу потому что все они могут очень быстро достичь капитализации в размере от 1 10 до 1 6 от син бокса axi infinity ledicentral на этом blow-off топе именно метавселенная в криптовалюте будет лидирующим сегментом по росту. И, наконец, третий пункт моей стратегии – это супер раннее инвестирование, либо пресейлы, либо покупка после IDO и коррекции, следующей за ним. Например, War. После запуска мы видели коррекцию, это было идеальной возможностью купить, чтобы получить эти сочные прибыли всего за несколько недель. Defino Finance – все та же картина, особенно четко это видно на графике с Супер Атлас. Мы не хотим покупать сразу же после запуска. Нет. Мы ждем вот это большое падение. Поэтому я ищу супер ранние проекты на стадии IPO. После запуска я жду коррекции. покупая на этих падениях и забираю сочные иксы на протяжении месяца. Это я сделаю, например, с Манкиболом. Боллом. Это игра, построенная на Салане. Два сценария после IPO. Либо мы видим просто продолжительное падение, на котором и покупаем. Либо мы видим огромный хайп в начале. Взрыв цены, а затем уже падение. Опять же, не покупаем в начале на хайпе, а ждем этой коррекции. Берем после нее и наслаждаемся И сами. На это все, ребята. Меня зовут Богатейший Ищи Ди. Таймкоды в описании. Еще раз, напомя... раз напоминаю. Это не финансовые советы. Это советы моего кота. Поэтому, если хочешь больше советов от моего кота, поставь лайк под это видео, поделись им с друзьями, прокомментируй, подпишись на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео, и обязательно богатей. До скорого.